Всем привет, вы на канале Аниме Кун, озвучивает команда Broken Wings Team, и это ТОП 7 чертовски смешных аниме в жанре комедия. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения, а мы начинаем. Приятного вам просмотра. Седьмое место. Любовь Тирана. Тетрадь поцелуев? Могущественный атрибут, который заставляет тех, чьи имена записаны в нее вместе, моментально влюбиться друг в друга. И такая влюбленность приходит весьма интересно, лишь с поцелуем и вне зависимости от причин оного. Эта магическая вещичка принадлежит ангелу по имени Гри. Ее работа, как Купидона, создавать парочки. Однажды Гри случайно вписывает имя обычного японского школьника, Сейджи Айна. И если он не поцелует кого-нибудь, то Гри умрет. Непутевый ангел убеждает Сейджи поцеловать его давнюю возлюбленную Акана Хияму, самую популярную девушку школы, которая оказывается влюбленной в парня даже сильнее, чем он в нее. Таким образом, Акана и Сейджи начинают встречаться, но внезапно Гри понимает, что и ей самой нравится Сейджи. Что для большинства парней кажется счастьем, для Сейджи Айна – сущий ад. А ведь парнишка просто хотел обычных отношений с девушками. Шестое место. «Великий из бродячих псов. Шуточные истории». Небольшие зарисовки из повседневной жизни героев аниме «Великий из бродячих псов», выполненные в чьи бестиле. Пятое место. Удзаки хочет тусоваться. Второкурсница Хана Удзаки – веселая, подвижная и озорная девчонка, в чьей компании никогда не придется скучать, а третий курсник Синьити Сакурай – полная противоположность беззаботной Ханы. Он предпочитает тишину, неспешную работу в кафе, рядом с университетом, одиночные походы в кино, на фильм, выбранный в последнюю минуту. Таким образом и продолжалась бы его размеренная жизнь, но в нее, как гром среди ясного неба, свалилась Хана. Девушка почему-то посчитала, что Синити – отшельник-одиночка, у которого друзей-то и нет и решила во что бы то ни стало стать его подругой, чтобы скрасить его одинокую жизнь. Только взбалмошный характер, колкие шутки и нелепые ситуации, в которые Сакуре попадает по вине Ханны, его весьма раздражают, а порой даже приводят в бешенство. Как долго молодой парень сможет терпеть эту неугомонную девицу? Четвертое место. Работа. Даски Хигашида, первогодка старшей школы Хигашизаки. Хоть и жил он замечательно, семья была в достатке. Однако его родители не терпели ни смех, ни какие-либо развлечения. Вся его жизнь шла по серьезному, размеренному и скучному сценарию. Однако это было лишь до поры до времени. В один день компания отца разорилась, и жизнь Хигашиды изменилась кардинальным образом. Теперь родители уже не могли себе позволить оплачивать его карманные расходы, счета за телефон, даже на проезд уже не хватало. Таким образом, отец приказал ему найти работу. Выбирая между тем, чтобы пешком добираться до школы за 15 километров от дома и подработкой после школы, наш герой недолго думая отправляется работать в ближайший семейный ресторанчик. А вот что оказалось хуже, это уже спорный вопрос, ибо Даски с ужасом осознает, что его новых товарищей уже никак нельзя назвать нормальными, а дальше начинаются повседневные приключения Даски Хигашиты на работе. Четвертый сезон сериала работы является альтернативной историей того же автора. С нетерпением ждем! Третье место. Путь домохозяина. Бессмертный Тацу – живая легенда в сфере криминала. Когда-то его имя вселяло ужас как полицейским, так и преступникам. Однако, по каким-то причинам, он бросает бандитскую жизнь. И теперь Тацу – обычный домохозяин, приспособившийся к повседневным домашним делам. Удастся ли бывшему Якудзе остаться преданным мужем и вести спокойную жизнь, не ввязываясь при этом в различные передряги? Второе место. Комбатанты будут высланы. Перед секретным обществом Кисараги поставлена одна единственная задача — мировое господство. Корпорация Кисараги — это организация зла. Их ученый, сумасшедший эксцентрик, униформы их привлекательных женщин-генералов похожи на маскарадные костюмы. И тем не менее, они обеспокоены судьбой этого мира. Номер шесть — это имя бойца, который многие годы верой и правдой служил на благо корпорации Кисараги. Его тело было реконструировано и модифицировано для того, чтобы иметь возможность выполнять приказы генералов. В чем состоит его миссия? Проведение разведки на неизвестной чужой планете со своим новым партнером, невозмутимым андроидом Алисой. На неизвестной планете они повстречают пышногрудую женщину-рыцаря, скачущую на единороге? Так начинается их веселое вторжение в волшебный мир фантазий. Посмотрим, смогут ли они успешно завершить миссию и вернуться обратно на Землю. Удачи, бойцы! Первое место. Не издевайся на готора. Жил-поживал один неприметный старшеклассник. Горе не знал, рисовал рисульки разнообразные. В основном про рыцарей, которые прекрасных дам из беды выручают. И героизму значит, поражает самое сердце. Естественно, сам таковым ни разу не являлся, а лишь фантазии свои на бумагу переносил. Замкнутый, ранимый, мечтательный сэмпай. Нагатора, недавно переведенная в ту же школу, архетипичный образ девы в беде не разделяют. Воплощение зла – огнедышащее чудовище, скрывающееся под личной миленькой девчушки. Вот кто она. И стоило только сэмпаю с ней познакомиться, как жизнь его превратилась в ад. Ну что, скажите на милость, эта чертовка в нем нашла. И хотя она которая изо дня в день продолжает терроризировать свою жертву, жертва-то кажется начинает привыкать. Но главное, она понимает, что даже у чудовища есть свои слабости. И кто знает, возможно, эта история расскажет о том, как неловкий рыцарь подружился со своим смертельным врагом. Ну а всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Аниме Кун, ставьте лайк и делитесь этим роликом с друзьями. Ну а с вами была команда Broken Wings Team. И запомните, мы всегда с вами. Всем бай!